Так, что-то я вас не слышу. Христос воскрес или нет? Христос воскрес! Аллилуйя! Давайте вместе помолимся, поблагодарим нашего Бога и начнем наше служение. Кто готов, можете встать. И вместе помолимся. Слава Тебе, наш великий всемогущий Господь. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие здесь, на этом месте. Мы благодарим Тебя, Господь, за этот чудесный праздник, за то, что у нас есть возможность его праздновать, потому что Ты, Господь, отдал Себя в жертву ради нас. Ты умер на кресте и воскрес. Мы благодарим Тебя за Твое воскресенье, за то, что Ты воскресаешь в наших жизнях. Я молюсь, чтобы каждый человек здесь, он прочувствовал Господь Твою любовь, чтобы он, вос... чтобы Ты, Господь, воскрес в сердце каждого человека и принес жизнь вечную. Мы благодарим Тебя и славим чудесный Бог. Наполни своим присутствием, своим светом, действуй на этом месте во имя Иисуса Христа. Аминь. I don't know. I